Всем привет, друзья, добро пожаловать в Евроатракции Леатор 2, мы продолжаем обратить просторы Европы, и как вы заметили, у меня изменилась карта, она более такая реалистичная, Также у нас появился новый грузовик, это Урал, Мекс 6 на 6, 400 столожительных сил, 330 киловатт, 12 передач, Ведем мы 3 тонны чего-то, гиритоид рез, Короче, как это так называется, в общем, ладно. 234 километра я перевел наши евро в рубли, у нас 10 миллионов рублей, за это мы получим почти что 294 тысячи рублей, поэтому let's go, все-таки Возьмемся за работу. Итак, здесь добавлены новые модификации. Старые, естественно, остались, просто есть дополнение у нас, есть дополнение. Так. Собственно, заводимся. -мо, моё ты его. Она трясёт. Так, ладно. Куда нам там выезжать надо? Куда что Так. Куда? Ну ладно, поехали. Погнали. Извиняюсь. Извиняюсь. Извиняюсь. Так, помрачиваем. Поскольку небольшой вопрос. Я mm -hmm. файл выглядит. Да, все. Врубил, можно, собственно, отправляться в кучу. Так, у нас здесь появились абсолютно новые группы, У нас здесь появились кое-что интересное. Вот сюда вот надо. И новые, собственно.. Позводи. Сил, уран. Ой, уран, говорю. Уран был прикольно. Ладно, это Зил, Урал, Форд и все, по-моему. У нас еще и также появилась Газель, 1994 -го года вроде бы, если я не ошибаюсь. У нас есть два автобуса, да, здесь есть модные автобусы, здесь есть автобус, который стоит миллион двести, то есть где-то одиннадцать тысяч, одиннадцать с половиной тысяч евро. Также здесь есть автобус, который стоит почти что, 54 миллиона рублей. 50, вы, думаете 54 миллиона рублей, это 553 тысячи ливен, это, примерно, это мы сможем купить 5 грузовиков, это мы, да, реально, мы можем купить 5 таких дешевых грузовиков за 100 тысяч, а фигенно, даже за, 100, за 110, за 120 тысяч, офигенно так, ладно а, не будем тормозить не будем будем так знаете грубо ездить на этой дороге потому что все-таки это Урал это Урал это во мне там Вольва какая-то ладно Вольва нормальная нормальная Вольва много чего здесь есть много чего добавилось, много на чем я хочу прокатиться. Тем более едем мы, можно сказать, порыжником, то есть нет у нас никакого другого груза. Но все равно как-то надо немножечко, немножечко быть поаккуратнее, например, чтобы не врезаться или что уже это перевернуться. Нам это все-таки не надо. Нам нужно ехать нормально и доедем довести груз непонятный груз ощущение как будто мы просто катаемся порожняком и все туда обратно и нам за это бабки платят это даже очень большое интересно и будет ли так дальше продолжаться потом прокатимся на каком-нибудь другом тоже на каком-нибудь интересном грузовичке можно найти даже какую-нибудь стоя о которой я вам говорил это уже это уже как грузовик выглядит то есть как реальный тягач это у нас так сказать как не знаю как камаз можно как, да, да, как камазы как это урал в принципе ничего не поменялось карта все то же самое именно на русском, карта у нас тоже осталась просто вышло дополнение именно самой карте то есть карта теперь стала реалистичной не такой, как, как и была, да, черная, такая цветная. Цветная карта. Так, цветная карта, так, все. Поехали дальше. Это мы пока а вот что-то понялись. Надеюсь, не обошло. Ну да, как-то уже, знаете, непривычно. Но слава богу то, что нам не нужно переезжать границу. Не знаю, почему слава богу, но просто никак не хочется покидать какую-то границу. Что? Не знаю, как это сказать Еще просто не хочется. Ладно, я знаю то, что мы едем прям ультрамедленно. Ну сколько мы там, 60 или еду, 53. Но он только разогревается, он только разогревается, а потом он так то, что мама не горит. Но здесь руль просто какой-то вау. Я другого не могу сказать, Это просто настолько хороший. Просто серьезно. плавно он такой не как на других грузовиках, ну, как там на Renault на Volvi на Скани на Мерседесе на ивеки на Мави просто не все пакеты дрганы а здесь они какие то здесь он такой спокойный спокойный чуть-чуть повернул и он как бы поворачивает чуть-чуть нет каких-то резких движений это мне очень нравится 53? 53? Очень странно. Мы не едем больше 93 52, 53. Все. С одной стороны, куда нам торопиться? Ну быть, типа, ну... Хотелось бы ехать побыстрее. Может, конечно, на механическую коробку передачу переключиться, но я не хочу все это делать. Ну ладно, будем ехать тогда 53. Будет медленно, зато как бы вы... какие виды. Вроде бы мы не сломаны, типа у нас все в порядке, а в итоге едем как-то медленно. <coughs> Нам мне что-то еще с горлом побаливает Надо будет где-нибудь здесь там муснуться, не надо пойти откашляться. Мы остались светиться будет точно. А вон, кстати, на заправке можно тормознуть. Ну спокойно едем, никому не пишать, наверное. Где-нибудь, вот здесь вот. Я отойду, кашаюсь просто и все. Так, ладно. Я откашивался в принципе. Поехали. Поехали. Поехали. Привычно, знаете, то, что так низко к земле, очень низко. Но ты к этому быстро привыкаешь, очень быстро. 50 -ки -ки -ки -ки. Ну ладно, может быть, горочки так будет. Побыстрее. Хотя, вроде бы, 400 лошадиных, не казалось Можно было бы, конечно, на механическую переключиться, на кроковую передачу, но пусть обгоняют, что и мы не нарушаем мы не нарушаем, в принципе, скорее режим. да, мы его в два раза урезали, два с половиной раза ну, мы же не мешаем может здесь, смотрите, было 130, сейчас 110 потом как-нибудь будет вообще тебе груз, а, 80-80, у у, -у. Так, надо следить за дорогу, а то я руль отпустил, и всё, вижу какая точка, 70. 70, то есть уже, уже здесь 60, да, 70-70, Ну 70, 70, 70. ладно. половины кускам многа. Но не мы и работодатель наши. Но все равно это как-то не очень мало. А поверьте мне, там будет еще наверное, больше. 53 не едем вообще. 97 километров нам осталось ехать. Я даже не знаю, это самая такая вроде бы короткая поездка типа 250 км, 200, 234, да, там вроде было изначально. А едем как будто бы не знаю на 500 км, мы какой-то. Хотя в принципе я-то мне такая будет все равно, я не жалуюсь, типа, едем, едем, зато ничего не нарушаем, никого не сбиваем, да и. Не знаю Да, нас грузовики обгоняют, ну и что? Это, это Урал! Это Урал, что вы хотели от стареньких Уралов? Да, я вообще от стареньких. Ну, грузовичков. Что там, 150, да, будут ездить? Не, по ускоряемся. Ускоряемся, м 70 только сказал, типа, старенький. Да нет, не старенький, вот. Уже 70 едем. 71-72, все мы. Мы разогрели его. Мы разогревали его, оказывается. Он просто такой. Ч, от а меня нормально? И все, по-моему, ну, 71 и вс. Да. Ну, фу, это хотя бы 71, 53, да, это печально. 71. Уже побольше так. Я боялся сбить его, я вырубил, успел. Неплохая скорость, 71. И не быстро, немедленно и, в принципе, нормально. Чуть быстрее доедем. Там 64 камеры осталось. Нет, надо ехать прямо. Неужели мы это сделаем? Не доедем. Хотя, а в принципе, даже на 70. Неплохо. Ну бать-то он так и так неплохо. Потому что его никуда не заносит. Все в принципе нормально. Это самое адекватное. все поехали. Надеюсь, я так понимаю, что мы садись не сможем. Чё? 889. Нет, в принципе можем, в принципе можем, вообще это я говорю, нет, конечно можем. Так. А чё, а чё бы и нет, собственно. Самое главное это просто не врезаться и все, не врезаться никому, в задницу не ехать и все. В принципе вообще идеально. Ладно, здесь я согласен, надо притормозить, потому что здесь уже поворот такой не ну не резкий но лучше притормозить да улетим еще куда нибудь до Москвы осталось еще просто преодолели Не, преодолели это медленно конечно их но под конец он так жару то задал семьдесят минут это в час надо идти видимо по 85 вас команд остался. Давайте даже оставим так, чтобы если что снизиться с скоростью, да по команде осталось ехать. А-ля недалеко. А-ни-далеко да ехать. Вообще просто вред как на себя даже не подрезал. Идеально, просто и просто Сейчас на это. Так, все погнали. Погнали. идеально протянем естественно что чуть-чуть все 10 миллионов рублей камон нам еще 293 тысячи сверху неплохо неплохо нормально нас 10 миллионов 335 тысяч и 5 рублей очень даже хорошая, солидная сумма, но все равно нам не хватает. Ладно, друзья, спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ссылочка на плейлист находит, находится в описании, также на предыдущей серии тоже в описании, в общем, всех люблю, обнял, всем пока.